Всем здорово, с вами Гидра Ленина 4 и сегодня у нас реакция на анимацию по ФНАФу. Сделаем в МДД э, Это какой-то японский, типа трейлер будет. <тит> Гастерс. трансформер задумка конечно интересная ну так себе ну, дать до следующего видео